Всем привет, ребят! Сегодня на платной рыбалке, возрождение. Такой комплекс у покажу. Пареливый, да, прыгает? Да. Пареливый прыгает? Вот да. Не, еще. Чучи? Пареливый. Чучи? А... Вот а... Да? Вот а... Вот тут можно? А... А... А... А... А... А... А... А. А. А. А. Нравится тут Костя, Костя. какая. А, прикольная рыба. Пусть она начинает брать так. Это бывает все дни, мне понравилось Там вот такой ветер Как он называется? -то? Ну сколько поймаешь? ВИП Ой, Понял? Там его пускают Они вот за час, 10 штук поймали и уезжают Лук, не залез, да, вот да. вот, вот это Ну жюца. Пойду, девушки, еще. А где же у меня эти зевники? Не знаю. Зевники у меня. как он же У меня где со мной. Тихо у меня. Вот, вот есть краса. Тебе дать рыбак, вот это не рыбак, это ты рыбак. куда зацепили? Да. Это живая. А почему она стоит? -то? Бесплатно. Бесплатно я, ну, прийти, я пяточек, пожалуйста. ты А то спасибо угу. спросил. Да поймают и все вам. Все бесплатно, все включено. Так что можно живца было и не покупать. Кольчур, вот смотри, вот туда вообще не подходи, опасно по там Не, он то не ходил, с ног запомни одно, где ходит дедушки бабулят Заходить а так, вот не делайте а черту. Да, потому что тут уже вот майны. Там, ребята, стоят и аэраторы два, чтобы насещалось кислородом. А а а а не Скважина, кстати, стоит на этом водоеме, потому что форель все-таки холодолюбивая рыба. И когда температура воды поднимается больше 16 градусов, у нее уже начинается замор. А так что температура 16, это как бы край, ну 17. Короче, такая температура, ребят, должна быть. Ну, форель сейчас что-то все берет только на живца, которая двигается на блесеньку, там женщина ничего что не поймала. Ребята, замотрели поплавочек, ливец и палочка. Вот она вот так вот стоит. Сейчас она видит, что нагнется вниз, потащит ее. Ребята, аэратор стоит, видите, подает кислород. Водаем, чтобы не было заморов зимой. зимой. бы все-таки такая привередливая. Лодочка. Вангарчик. Можешь лычки сделать тут. Он еще, кстати, садмиечка оборудована. Красиво, да, все ухожено, чисто, не грязи, урны стоят везде, нравится. Скоро, кстати, ребят на будет соревнования проходить, там в интернете можно посмотреть на их сайте. Отдохнуть. Вот. Беседка платная, полторы тысячи рублей, рожек, шампуры, решетка, короче, можно снять эту пару сидеть и отдыхать. Ветер мешает, ребят, я знаю. Ну что ж, поделать, погода сегодня такая. Ребят, беседочка. Кстати, прокат удочек тут есть, все. хотел посмотреть. Кстати, малька тут, не ребята, не надо покупать. Мальок поймает вам в работе. А? Рыбка маленькая. Да? Красивый стол? Тебе нравится тут? Мне тоже вообще безумно. Вот такая, ребят, будочка тут оборудована, а если короче закинул удочку и сиди лови когда дождь идет чтоб вас не мочило вот такая удочка ой, будочка, будочка говорю. заговорился тепло тут, да, кстати, в этой будке? Да, ну, пока я комалек пришла вот а ну, чтоб шевелилась вот, они же все живые не это все живые Живой? Или сбила? надо спешить, на держись в Что там-то? ты поймал? Смотрите какая платичка. Красавица. Такая тут есть. Так, давайте, пока. Надо Вот, ребята, такая рыбка бежит. На живца. А? Да, да. Я сегодня форель не ловлю, я приехал так, два часа половить. А вот, в Что-то Родчик ребят забирался, посмотрим, есть что там. А, она сработала ну, и зацепила. Да, сиди там, тащи, тащи, ладно. Да, лучше оттуда будет, да? Да, я ее засек к тебе. А она, она твою сработала, да? А она, видать, утащила, а да. Да нет, тут нет, конечно. Сейчас мы вытащим. Да, вымотала. 40 метров. Я отрезал свое. Моя. Понимаю, понимаю, да у меня что-то она пусто-пусто идет вообще. Ты не мое отрезал. Ну конечно. Это не твое. Наш не твою брофили есть? Нет. Ну значит, это все, блин, двух переживай. Кто бы вынимать? У кого-нибудь -то торвота опять была, блядь. Оторван кого-нибудь. Понял? Оторванный кого-нибудь было. Надо полкисть потянуть, блядь. Да. Ну у меня флаг сработал. хуток толк Ну кстати, не и вытащил. Подожди, подожди, подожди. Есть, там есть, я, есть, там. есть, есть. Внимает туда хуйни такие. Да так, нормально, так, все вытащи, вытащи. Тут она, не она просто вымотала до хрена у, у него меня... 40 метров, говорит метров 40. Она, нет, она нет. давно сработала, как вы ушли Поэтому путь засаживает, это ты шелца, да? Чего да? ты? Не помню ты Она его жранула на всю катушку был думал, поймал пятый, а, начал сматываться нахуй А мы видели, что там это самое, Это не мелкое Хороший, хороший Хороший, дом. хороший Ой, блядь, тебе будь моей, блядь Хороша Да черт ее знает, вот на что, как узнать, тяжелез, железно Что-то там уже растворилось, Артур. была бы паста, она была бы, наверное а правда ну что кося ты делать сюда не запутай леску. я все там в ящике оставил ем мое а у него есть земля да я пальцами конечно, заглотила просто сильно прям такое тихо не красно это это вкусное О! чином ну, Флажок не сработал, но что то дергает? А во, пошла, хорошо, пошла. По Отличный кадр. Ну, вечером получилось выход, да? да да. Сейчас и будет, мне кажется. Ой, это не бойкай ага. да нет а, нехорошой посмотрим стоит конечно 800. за край губы опять на бер на, на, на, на тюрку нет на верхоплав... это паста на оплавку а может быть нет это верхоплавка, да. И что на верхоплавка? У меня вон там я на пасту поставил. Да, верхоплавка. Все работает верхоплавка. О, как запутал, да? Ай-яй-яй. Получается живец. Живец. Сейчас поставим. И на живца она, ну, ну, тут не очень, а там крутая, конечно. Кажется. Костя, хорош, конечно. не ходи вот так вот, подальше отходи. Солнышко, ребят, светит. Нормально. А чего, Такая, ребят, красота. Мангальчик, шашлычок можно замутить. Столики. Это, наверное, вообще красота. А это что такое? Где? Вот это. это а? Здания? Нет, вот это за здание, да? А, это там, да, сейчас снова достигнуть. Ага. Будет так нет. Летом, да? Там улице, там а вот эти что за домики тоже, да, тут началось? Сколько стоит домик? 600, 60, да? Сутки. Да. На одного? Нет. Семьей мы стоим. Нет, Нет семьей сейчас. Ага. Нормально. Избатори стоит. Вот гостиница, Там очень тяжело снимать, по-моему, а -а. с рыбкой Щупочка, да, вроде вот тут ребят правила поведения на водоеме не засорять территорию так вот и все все прочитаете все видно антенны ставили даже наши телевидения сачочки такие красиво вот, удочку удочку можно с собой не брать Удочки все тут есть манки ножи, все есть а мотыля только нет мотыля надо с собой брать ребят вот, ребята информация даже банковские карты принимаются, вот прайс-лис, зимний режим работы с 8 до 5, путевки на водоем 500 рублей, ну вот по средам, короче, бесплатный вход, так, женщинами, детям до 4 лет, вход на рыбалку бесплатный, вот, Какие всякие тут. а штраф 1000 рублей но это, наверное, за непредъявленную рыбу штраф 10 стоимость рыбы так что, ребята, вот так вот стоимость форели 50 рублей килограмм Тут какие виды рыб у нас прескурантовый цен там на сайте можно зайти посмотреть еще лучше вот такая, ребят, была рыбалка я, конечно, не ловил, у меня было знакомство с водоемами, интересно было. Был первый раз, приехали на пару часиков, посмотрели, люди ловят, сами видели. Есть форель, осетр, сик есть, карп. Вот такие вот, ребята, пироги, так что приезжайте сюда, интересно. Сын у меня даже плотву поймал. Вот такая, ребята, рыбалка. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ничего не ставьте. Всем пока!